Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас во имя Иисуса Христа. Знаете, почему я такой довольный и смеюсь? Настолько прекрасно Слово Божие, настолько замечательно, что когда мы открываем и понимаем Слово, когда есть осознание Слова, это удовольствие в душе, настолько большое удовольствие, не могу его прятать, и только через удовольствие оно изнутри выходит. Тогда о чем мы хотим говорить? Почему я такой счастливый? Вот что я читаю. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, сотворим человека по образу нашему, и по подобию нашему вы видите Бог говорит здесь о себе как во множественном числе по нашему образу сотворим по нашему подобию и в этом слове я вижу Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Разве это не прекрасно знать, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой? Что это означает для нас? Бог — это семья. Бог есть семья. И семья из Отца, Сына и Духа Святого. Именно поэтому, именно поэтому Он, являясь Святой Троицей, также нам дал Дух, Душу и Тело. Мы тоже являемся люди, Троицей. Тогда посмотрите. Бог сказал... Сотворим человека по образу нашему. И как будто этого недостаточно, еще добавил и по подобию нашему. И дальше написано это повеление. И довладычествуют они, люди, над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека, и опять повторяется, по образу своему, и опять говорит, и по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Дальше говорится о том, что и благословил их Бог. Благословил и сказал, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте и обладайте. Наполняйте землю и обладайте ей, И владычествуйте над рыбами, птицами небесными, над всеми животными, которые на земле. Здесь, когда мы видим, Бог говорит о том, что мы должны владычествовать над морем, воздухом, да, над небесами, и владычествовать над всеми животными, которые на земле. И Бог дал человеку не только эту привилегию, привилегию быть тем, кто умножается, потому что есть у человека вот эта вот власть размножаться. Но все это, друзья, в соответствии с порядком, гармонией дух, душа и тело все работает гармонично, совершенным образом, как Бог является совершенным. Но грех непослушание человека сделали то, что все стало в беспорядке, все перемешалось. Семьи стали в беспорядке, браки стали беспорядочными. Эта гармония между детьми и родителями, она разрушилась. Все разрушилось. И мы видим, как Бог потом создал семью, союз мужчины и женщины. И мужчины и женщины в семье, которая должна была умножаться, и вы видите, сколько людей на земле? 8 миллиардов тогда. Семья – это что-то, являющееся таким... Символом и фигурой завета между Богом и человечеством. Именно так. Семья – это что-то святое, особенное. Это институт, который наиболее святой из того, что на земле существует. Институт или установление Божие, которое самое святое на земле. Семья, брачный союз намного более святой, чем церковь. Потому что если семья, если союз, если вот этот брачный завет могла бы быть совершенной, как Бог создал, тогда церковь, в принципе, не нужна была бы. Даже Бог не стал бы создавать церковь, потому что церковь, она бы была автоматически э, все люди, которые на земле существуют, автоматически были бы церковью. Хорошо, но это сейчас невозможно. Тогда вы э, можете сказать, что семья это то, о чем я хотел сказать. Самое святое, что на земле существует. Самое святое. Во-первых, семья. Почему? Потому что как я сказал, она, семья, символизирует или является отражением и представляет завет Бога с человечеством. Бог есть семья, и то, что Бог сотворил, тоже семью, совершенную семью. Тогда, друзья, когда у человека есть понимание этого прекрасного божественного проекта, и мы подчиняемся Божьему Слову в соответствии со Словом. Мы послушны Богу. Он, Бог, делает так, что наша семья, которая была, может быть, разрушена, испорчена, семья, которая была... Он восстанавливает нашу семью. И это то, что, например, крестьяне или нато по четвергам делают, терапия любви, восстанавливают семьи, браки, потому что это что-то святое, особенное, освященное Богом. Бог освятил семью и продолжает освещать, даже если люди они не подчиняются этому божественному освещению. Но Бог, Он готов тогда. Я могу говорить обо мне. Не хочу там о чем-то спорить, но могу о себе сказать. Я живое свидетельство того, что Бог здесь говорит, что Бог делает. Я живой свидетель. Я и моя жена Эстер. Мы... Уже 51 год вместе живем, наша семья, и у нас совершенная гармония, есть мир между нами. И смотрите внимательно, я не живу где-то вне дома, там, какими-то делами занимаюсь, она дома одна ждет. Нет, мы всегда вместе. Слава Богу! У меня такая работа, что есть возможность быть рядом с ней постоянно, а она со мной. Всегда, 24 часа в день. Тогда посмотрите. Это означает одно, что Бог все, что Он делает совершенным. И это то, что я передаю людям, мы живые свидетели, живые свидетели, воскресение нашего Господа Иисуса Христа. И я могу сказать так: Иисус воскрес, потому что то, что Он обещает, в Его Слове исполняется в моей собственной жизни, в жизни моих дочерей, которые также живут в этом порядке, уже больше 30 лет, их семьи, тогда это Слово Божье на практике. Материализация Слова Святого Писания, и это может и с вами произойти, потому что со многими людьми происходит. Вы не должны жить в отчаянии или в обмане. а Я столько раз, уже три, четыре, пять раз создавал семью и уже не хочу опять ошибаться. Вам не нужно ошибаться, потому что мы не для одиночества рождены. Как Бог говорит, сам Бог это говорит. Нехорошо быть человеку одному. Нехорошо, чтобы мы были одни тогда. Вы знаете, быть одному. Да, пока ты молодой, у тебя сила, да, ты как-то можешь еще да, туда-сюда бегать, но когда ты приходишь в возраст, тебе нужен кто-то, кто будет о тебе заботиться, заботиться, кто более молодой, кто может помочь тебе. Это мудрость, и это не, не просто мудрость, какая-то научная, а Божья мудрость, которую Бог дает нам, чтобы все мы следовали за Его Святым Словом. Тогда есть шанс для вас восстановить семью. Ну, конечно, необходимо жертвовать, необходимо все эти вот свои идеи, мысли, какие-то взгляды, а я так думаю, потому что, знаете, вот эти вот человеческие, а я так хочу, я такой, я так думаю, что они делают? Счастливым тебя? Сомневаюсь. Извини меня, но ты несчастный. Почему? Потому что ты не следуешь за тем рецептом жизни, который Бог сотворил для нас. Если бы ты следовал за этим рецептом, был послушным, ты имел бы жизнь стабильную, которая построена на слове. У тебя был бы этот особый божий мир от слова. У меня есть этот мир. У Эстер тоже есть мир. Ко мне домой никто не стучится. Какие-то женщины, которые требуют, чтобы я детей своих каких-то других там содержал. У нас таких проблем нет, в принципе, ни у меня, ни у крестьяне, ни у всех, ни у Вивиани. Тогда мы следуем за порядком Святого Писания, этот порядок, который Бог сотворил для всех тех, кто мудрый. Понимаете, все те, кто думает и следует за... Голосом Божьим, кто слышит и следует за этим словом. Пусть Бог вас благословит, друзья. И мы постоянно будем говорить об этом. Будем рассказывать вам о том, что Бог говорит. Всего доброго с Богом.